Здорово, сегодня я снова играю на РП-профессиях и попутно ищу нарушителей. У себя в комментариях я заметил такую тенденцию, что если люди увидели в ролике какого-то идиота, который нагло нарушает правила или же вообще просто их не соблюдает и не знает, то, видимо, и весь сервак такой. Спешу вас огорчить, это далеко не так, хотя и всего лишь 5% дебилов от всего количества игроков хватает, чтобы засрать весь сервак, но делать этого не нужно. В любом случае, сервер никогда не виноват в том, что игрок какой-либо родился с отклонениями или же просто нежеланием соблюдать правила. Ставлю сотку на то, что вы не заходите на какой-либо нонерпешный, как вы думаете, проект и не ищете там челиков, которые пытаются нормально, адекватно отыграть. Даже вот эти ролл мини в счет просто адекватно вести себя и соблюдать правила. Моя, так скажем, рубрика, если ее можно так назвать, она не нацелена на то, чтобы выявить какой-либо сервак, не предназначенный для игры. Каждый сервак, конечно же, предназначен, но на каждом, естественно, встречаются как адекватные, так и неадекватные игроки. Надеюсь, моя мысль вы поняли. А теперь мы играем на вастерпе, запасайтесь попкорном, IP группа будет в описании. Здравствуйте, Здравствуйте. что вы хотите заказать? Кукуруза. Пизды О, хочу, дай жар... пизды. Жар... Жареную нет? Да, жар... свежую лучше. Да, жарено. Сука, нахуй, дай пизды. Это вот. я должен был сделать, мне на него заказ, вот говнюк. Сейчас, подождите, если уже забит они. Здорово, тоже с вами. Э, в туалет иду, там минифит нужен, как раз говорят. Я Денег Алиса мне 12. Ну, и давай, сегодня врач сказал мне вина. не видать Пойдите. 19, ведь тест показал, не поможет операция, опухоль Ирак. опухоль Ирак. по-другому тут никак. Жара, Пойдем, июль, тополин и пух, я кидаю всех знакомых пиво. и ворую у подруг, загружаю в инстаграм фото с твоего айфона, где я с банка гидропона, что взяла у тебя дома. Пизда есть, спрашиваю, нет? Нет. А если найду? Я узнал, что у меня есть огромная семья. Батл пасс стоит 1 мая. И диджей строит у края. Негр, черный колосок. Мент бежит наискосок. Всех люблю на свете я. Банклав, родина моя. Ба -ба -ба -ба -ба. Е -е. А кто зачем зашел это без это разрешения? Это защита. Ой, я не знал, простите. Я думаю, это, это сюда можно всегда заходить. Ну, когда дайте, я выйду. Я не знал, простите. Хорошо, давайте это да, сначала осмотрю вас. Чем? Ну, вы в мэрию влетели. Я не знаю ваших целей. Мне нужно осмотреть вас. Не вертитесь, просто лицом Причина. к стене. Встаньте и все. Ого. Ничего себе. СР3М, Люгер, Юсас, ХК-416. Короче, народ выходит так, -то, что я здесь сейчас нарушу. Я совершил классическую ошибку любого Darker РПшера, то есть если я нахожу оружие на любом darkrp серваке у кого-либо без лицензии, то я вроде бы типа его сажаю, потому что нелегальное оружие, но это нелегальное донатное оружие. А чем же оно отличается? Оно что, не стреляет? Нет, оно стреляет. Но ты не можешь его выявить, даже этой проверкой, даже если она показывает, что у него есть это оружие, до тех пор, пока он его сам не достанет в руки. Не спрашивайте, почему так, я не знаю, это правило сервака, и я их на. Нарушил и поэтому понесу за это наказание. Что здесь происходит? Выясняем пока что. Вы будете арестованы за нелегальное оружие. Да блин, а меня заскамили. Да, Йоу. Привет, смотри, на тебя жалоба. Да, идёт да, э, феррп, ой, ферреарест, прошу прощения. Ты в мэрии проверил данного игрока на нелегальное оружие и нашел у него донатные пушки, правильно? Не факт, то, что они все были донатные. Это что донатные? Смотри. Так надо спросить как-нибудь. Не у него все Легер донатное, кто? это же видно. Это же видно просто. Смотрите по донату, это все видно. Оружию, все. Я смотрю а, только у по проверке оружие. на оружие и все. Оружие есть Но оружие. запомни, в дополнительных правилах роли прописано, что если ты не увидел, например, вот, к СВД, да? И пока ты у меня его как бы не увидишь в руках. Хоть ты меня проверишь на оружие, хоть ты его увидишь у меня, ты по факту не знаешь, что оно у меня есть. То есть, примеру, ну... Ты а, в смысле, стоп, меня проверил, а если да? я его обыскал и смотри. увидел его? Вот я тебе сейчас объясню, смотри. Пример, вот я иду по улице, да? И ты решил меня обыскать. Нашел у меня донат оружия, арестовал, получил по папке. Объясняю. Когда ты находишь, то есть, проверкой на оружие нелегал, ну, ну типа, вот, приоритет, вот, ты... Как тебе максимально понятно объяснить-то? Короче, пока, пока ты не увидишь у человека донат в руках, ты его и не увидишь при проверке. То есть ты не видел донат у данного игрока, значит при проверке ты его тоже. Ага и пойму то, что это конкретно оружие, это донат. Ну не знаю, как-то со временем максимально быстро запоминается. Если что, ты можешь просто сделать вот так вот. Ну он написал то, что там донат. Вот так, да. Ну, no. но ты его арестовал. Ну, да. В прописано, что если ты не увидел у игрока донатное оружие, но при этом, когда ты обыскал его, нашел, то ты его не видишь. Я даже сейчас, если запарюсь, я тебе найду это правило, если хочешь. Ну, окей. Странновато немного, но что поделать. Такие правила. Ну, просто, понимаешь, донат, донат. То есть, ну, не отключает же его все время 2-4 на 7, к примеру. А что за это сейчас за мудак был? Я тебя захуярю! С долбоеба, И вращаю, банти вращаю долбоеба, это... уничтожил. Давай... Я отомстил за а... тебя. Ты с какого сервера? Или ты только начал играть здесь? Я, этот, я уже смешарик. Какой смешарик? Я уже был в шарараме. Ладно, кидай форму. У тебя просто 7, 7, 7 минут, или сколько там? 7 часов? А у тебя уже сударут. Это как? Как же честно, откуда он тебя? Тебе, тебе кто-то вывел, там, не знаю, у тебя друг есть какой-то. Какая нахуй разница? А, я понимаю. Ну все, 10 минут пока сижу. Нихера себе, голова стет. Где чел? Чем ты его убил? Сажайте, О, сажайте его, сажайте О, Это ты ебануто я, его. Ебануток стрелял. Оружие. Я, я, конечно, все понимаю, но. А? Вот? Шарп, шарп. А, шарп. так у него фрикил, я видел. Все, можешь сразу ему выписывать. А он сейчас получит, пожалуйста. Забирай этого долбоеба. Да, забирай меня. Да, тебя. Без Дайте оружие. Рассказывай последние события, которые произошли. Вот ты убил Димончика. Последние события а ты меня такнул. Потом а убил... А ты в курсе, что если что ты сейчас будешь дурачка будешь... строить, я тебе таких пиздов выпишу, что ты вообще в жизни на сербак не зайдешь больше. Я... Давай признавайся, какого-то ху, хуя в том доме возле мэрии убил. А, чела. все понял, понял, понял. Я понял, кто ты все. Я признаю. Давай. Бан меня, лучше мне ли позориться. Когда видел, понял понял, понял, понял. Бань меня, лучше мне ли позориться. Понял, я понял, кто ты все. Да, я уже понял. Я понял, я понял, я понял, я понял. Бань меня, бань меня, лучше мне ли позориться. Когда видео, я понял, кто я это. Я все, я давай бан. Да, я уже понял, я понял, я понял, кто я, я это. В итоге он признал свои нарушения чуть позже получил бан от администратора, который все же разбирает на него ЖБ. Но все же я внес такой своеобразный вклад в эту ситуацию, и чел нормально может принять свои нарушения, не отнекиваясь. Небольшое пояснение для тех, кто не понял. Ребят, он уже все понял, все нормально, а я в следующем фрагменте иду играть за бандита и искать цели для ограбления или чтобы стать самой целью для ограбления. один вид хэ. спасибо за видео спасибо солнышко убрал нахуй долбоеп логик ох он с ножом полез нам на, на, на ствол что-то за бред Амайя. моя. А моя. Слушай, ну смысла вообще нету ебашить минигана вот такую дверь Слышь, чел а, с ножом полез На меня с винтовкой Это Шфер РП У него, сейчас скажу, наемник Умелый убийца Ну я ему сказал, типа, убери Я ему дверь ломал вот. Он достал нож, побежал на меня Я спускаюсь, говорю, типа, убери Он на меня спускается, ножом машет и вот тут падает Ну да, у меня вон винтовка в я руках, Так спускаюсь, говорю, убери И он на меня выбегает с ножом о, окей, все. Сколько там минут за фир РП? Интересно, когда я не получу золотых каваш на этом сервере? Возможно. Я когда-нибудь... Я клитор получу на этом сервере нет согласно новым законам манипринтеры при наличии лицензии я более чем уверен то что у меня на канале есть также зрители которые не совсем понимают почему же все таки нельзя зайти на дарк рп сервак стать мэром и легализовать маники. казалось бы рейдов станет куда меньше килов станет тоже куда меньше бандиты вроде бы должны меньше грабить но это на самом деле естественный процесс ДрКРП это его природа люди просто заходят стреляются под видом каких-либо ролей естественно их немного до отыгрывая. А что мы видим вот здесь? Согласно данному правилу, мэр дал полный карт-бланш на то, чтобы ломать экономику сервака. Не знаю как на этом сервере, но на других мэра просто снимают и меняют на более адекватного и компетентного. Потому что денежные принтеры всегда в DarkRP были нелегальны. Это ломало экономику и вызывало избыток денег. Людям просто некуда девать эти деньги, если они будут легальны. Ну а если ломать вполне себе легальным способом загосов маники, а также лица тех, кто их использует, то вполне себе можно регулировать оборот денег в городе. Даже банальный полицейский рейд в любой квартире, где есть бандиты, не делается потому, что там живут именно бандиты, а делается потому, что там есть маники, и их нужно уничтожить. То, что там есть бандиты, и у них есть оружие, это второстепенная причина, почему люди выламывают загосов двери и начинают выносить квартиру. Лицом к стене, лицом посмотри. да я сейчас а, стану я сейчас стану я сейчас стану так. ну и ч а, ⁇ лицом меня вот так да. окей давай 15 точно по два окей давай это ту скину попал Фол ты Фол Понял, понял. Да забери ты деньги, блядь. спасибо Да не за что? Здорово. Да. Дайте, дайте деньги, Он думал, я его буду грабить, зачем? Теперь давайте подождем пару секунд. Вот столько времени понадобится человеку, который захочет написать комментарий о том, то, что я сейчас нарушил правила фрикил и просто так убил человека. Видимо, тот самый работорговец не особо-то и хотел жить, раз он увидев человека с дробовиком, который стоит, нацелившись на него, успел достать наручники побежать, сломя голову на него. Но, как бы, ребят, звесть адекватно, он жить не хочет, а я не хочу быть проданным какому-нибудь долбоебу и быть еще связанным к тому же. Тем более, если бы я просто бы так вот позволил типа себя связать и продать кому-нибудь, я бы еще блядь, тысячу раз об этом пожалел, что не выстрелил в него еще раньше. Ведь, казалось бы, все преимущества в мою сторону. Блять. Давайте мирно разойдемся. Я тебе скаутушу, что можем мирно разойтись. Начал стрелять. Я не услышал эти слова. Я увидел тебя оружие, поэтому начал с... Свое... Давайте отойдем, я не хочу, чтобы они мешали. И мы им не будем. Я тебя убил, потому что увидел тебе потенциального врага как угрозу своей жизни, поскольку ты был с оружием. И все? ну да это тюрьма вроде бы ну это ну, уже как бы на выбор полицейского ну смотри, э, нет, почему, я видел труп труп видел справа от двери это вроде работорговец, Ну, да, не, он, не ошибаюсь хотел да, заковать. это работорговец о, кстати, блять, работорговец кто там владелец-то этой Раф Симонс, сейчас я его вотэпну о, хуй он на меня с наручниками полез когда я с оружием стою я знаю что, вот. лучше забанить я сейчас отойду, вот, похаваю окей Ограбление, лицом сне встал быстро, на лицом сне okay. okay, okay. А это сообщение тем, кто хочет написать в комментарии о том, то, что я нарушил ФРРП. В моей профессии разрешено игнорировать это правило до двух обычных бандитов или же грабителей. В этом случае чел был один грабитель, я могу спокойно игнорировать ФРРП. Окей. Okay. я точнее буду стрелять, нет. Так вышло Дебят, вы не видели тут зигота, зигота такая видели? Убьете копы я вам дам, я вам дам пять если убьете. Я копы, тебе сейчас пизды дам. Арестуют. Можете, О. можете мне в рот дать. делаешь. Здрасте. Плановая проверка. Здравствуй. Плановая проверка. Можете вон туда лицом стать? Я... Ну, ладно, ладно, ладно. Можно и здесь. Я смотрю просто, и все. Отлично. Ага. XM. Откуда у вас? А у оружейника? Господи, блядь. у тебя не было. Еще раз повторим. Локс. Я не понял при причины как таковой. Что я ему сделал такого? спонжи КД. Модератор, блядь, зачем? Зачем ты это делаешь на я убил делаешь? Ой. я спрашиваю ты что делаешь ты поставил что синему и, и чё что дальше это? дальше чё я помог ему чем ты помог блять ты его знаешь нет не знаешь какого ты хуя спрашивать тебя делаешь я тебя еще могу сказать я тебе могу денег дать блять слушай дальше то что ты долбоеб. надо да, рассказывать что тебе рассказывать? То, что ты долбоеб? ты этого сам не выкупаешь Ну. Еще давай говори, Штанин. Кто, кто админ вообще? Где админ? Я админ, я сейчас буду тебя наказывать за фрикил. Вот это форменный долбоеб на Дарк Он просто искал себе причину, чтобы пострелять по кому-нибудь. Ну как бы профессию бандита он взял, руки чешутся, а пострелять не в кого, а тоже некого. А вот тут такой вроде бы выгодный и беспроигрышный вариант. Просто взять завалить полицейскую, ну потому что он кого-то там поставил лицом к стене. Это в принципе не его дела. Вот эта ебаная школа бандитская отговорка на Дарк я решил ему помочь. С какой целью ты ему решил? Помочь, ну ты просто захотел кого-нибудь пристрелить и решил то, что вот эта вот причина будет вполне себе адекватной. Сука, ей-богу, на бандитах, будто бы играют не бандиты, а Робин Гуды сплошь и рядом. Че это за бред? Вроде бы смысл профессии заключается в около криминальной или же полностью криминальной деятельности, но нет, они все блядь, друг другу помогают. А нормально объяснить, кто кому чем помогает, никто не может. Кто админ вообще? Алло, кто разбирает жалобы? Я админ, и я тебя тэпнул за твое ебаное нарушение. То что ты свинья, сука, правил не знаешь, и какого-то хуя ты там что-то делаешь. Серьезно? Да. Кто-то вообще, я второй тебя вижу. Так, а подожди, а причина убийства-то какая? Ну то, что встал что в гетто, бандит Ты как его он? знал? Как я, я ему. Бандита? Нет, я его не знал. Можешь банить. Бандита? Бандита? Да, бань, бань, бань. А как кто знал, что это бандит? А кто он? Мне без разницы, я откуда знаю, кто это. Но так ты же, сказал, взгляд, то, он он я, ты же сказал то, что он бандит. Ты же сказал то, что он бандит. И ты что? можешь меня уже забанить, зачем ты свою жалобу разбираешь, телепортируешь Заткни меня? Заткни балла свое, у тебя фрекил, на НРП, ты откуда Нет. знаешь, какая у человека профессия, ебанат? Баню. Окей. Быстрее. 40 минут. Ну, какой 40, ты что, смеешься? Нет, я тебе серьезно говорю, 40 минут, на НРП и фрекил, все. Доволен? Подожди, Шаби, меня еще откинут на 40 минут, я тебе перезвоню. Ублюдок ебаный. Что за уебок? Нет, это не был бандит, ребят, на самом деле. Нет, это был э, киллер. Но какого хуя он издалека видит, кто на какой профессии играет? Что это за бред, блядь? А потом он быстро меняет суть истории, типа, я не знал! Кстати, предположил, тоже не считается. Идем дальше. А, на меня заказ был. Окей, хорошо. А так, так я пойду ручка. дальше типов проверять. У меня есть темка, у меня есть USP, у меня есть СВД. Не понял? Самооборона. Он а? на меня с ножом напал. У тебя лицензия есть на ношение этого оружия? Я все хотел к мыру сейчас пойти, прикушать угу. Но вместо этого ты ебанука утащила в бедном районе. Вот загадочное обстоятельство, да? Лицензия есть, показывает. Ну, что Нету лицензии. Ну, значит, тогда лицом к стене. У нас была похорошо. У тебя броня была. <связывая> Блин, я когда без брони, я сука какой-то вообще дерзкий. Хотя я понимаю, что у меня просто чел чихнет мою сторону, у меня и бучка разлетится. Ну а что поделать?